Ищу терпения, И чем заполнить Пустоту Да что такое Здесь происходит Весна уж По календарю Да где же та Весна все бродит А я все жду А я все